Да, красиво. Сегодня мы красим дверь. А я не дверь. А, а ты красишь Ой, что? Нету. Ты красишь, ну как, дверная коробка. Косяк, короче. Дверная коробка. Еще... И причем у Толика тут ни одной капельки даже на полу нету, как он и старается. Да. Ну, у меня 3, 4, 5. Капель. Ага, ну, зато сейчас научитесь у меня все красить. Отлично. Ну, заведите меня. Отлично. Что тебе неудобно? Брай снизу, приседай. Ну, и Теперь, давай вот снизу вверх давай, дай писточку. Вот, вот так, вот Снизу вверх. Ага, отлично. Молодец. Какой старательный ты. Не ожидала от тебя. Вот. Угу, угу. А теперь я буду красить. Теперь вот здесь вот еще раз пройдись вот по этой части. Масим. Потому что видишь кое-где черненькие? Ага. Угу. угу. угу. Чтоб пятнышки темные закрасить еще раз. Во в ногу? Да нет, ты хорошо набираешь чуть-чуть. Вот! Угу. Зеркало надо было все-таки заклеить. Кто? Зеркало. Почему? Он не отмоется. Да перестанет уже на воде, почему не отмоется, ты Вверх иди уже. Не надо, зачем ты наверх? Сохнет, да? Зачем пошла наверх? Вот этот, вот этот. А, вот этот косяк еще. Угу. Сейчас покрасим. Сейчас все будет. И будет у нас красота. А потом И... ее еще декупируем. Да. но мне нравится, что она такая беленькая будет у нас. И вторую дверь тоже, да. Покупала. А здесь? Ну, там, в ту комнату-то. А здесь он как тоже красиво. Мы Мама, все красота. сделали. На, на вторую сторону переходи, Толя. И даже батарею все покрасить. Обклеили. Отдекупили. Отдекупажили. Вот так. У нас не батарея, а самая настоящая красотень И дверцы, и стол, и лавочка Красота! Готово! Из меня будет прекрасный маляр. Да, а теперь, Толя, на обратную сторону переходи ну не прыгай, не надо. Ой, молодец. Хорошо, хорошо. А наверху я там покрашу. А наверху ты на лавочку встанешь и покрасишь. Толечка, вот сюда теперь смотри, вот с этой стороны. Добро пожаловать. Хорошо. Это хорошо, нас у нас все было белая. Несяльная попала. Ну ничего, иди помой. Кисточку положи и помой. Куда? Ну, ну говоришь, да, положи ее нет, вот так. Сейчас ну ничего страшного, не пускай лежит. Не страшно, ничего страшного, пойдем потом помой. Посмотри. смотри. Ну сейчас. Мам, Что? Я мою? Угу. И смывается. Угу, смывается, хорошо смывается. А вот это что? Да к тряпочке вон смой. Или, или губку возьми. Вот это? Ну. Только губка я снимала. Uh -huh. и на другой руке тоже поверни к себе. Вот. Uh -huh. Посмотри, uh -huh. что там идет. Ничего идет. Uh -huh. Вот, все. Ну давай краси. А покройся, может, ворок Да, ну, перестань. Ну, пока... Ну, это, теперь надо я много квашки набил, чтобы хорошо покройся. Чтобы... А, ну, смотри. А ты все, да? да? Тогда берешь лавочку и вверху красишь. Смотри, лавочка. Вот так. Ну, верь, ну, вытри все. все вытри. Мам, а, вот. В раковине. А что, то есть другая кисточка? Да. Угу. Какое-то...